Надо! Праздный Я ни при чем, блядь, здесь? Я здесь попей сучара нахуй! Не надо, братик! Это Не-не-не! Да выходим! Блять я месяц. Почему я.